Мне импонирует, на самом деле, категория XT, X, Extra турн, средний поворот, Не ни он ни гигант, ни быстро, ни медленно, кайфово, на самом деле, универсально, интересно. Поехали, проедем одну лыжу из такого класса. Здравствуй, мир! Сегодня на поездке дня, Atomic X9. Это новая модель, именно категория среднего радиуса поворота не технично не быстро, очень хорошо и универсально и я таких лыж жду именно универсальности в катании именно такой широкого спектра возможностей и более того, я помню хорошо старую экстишку шку вот, Atomic, она мне нравилась очень, она была действительно очень широкодиапазонная такая, позволяла кататься в разных стилистиках по технике в разных ритмах, вот. значит, новая модель мне не понравилась абсолютно это вообще не то и вообще не та масть. Хотя, в общем-то, у нее есть сильный режим, в котором она действительно хороша, действительно сильна. Ну, давайте по порядку разберемся. Значит, мне она не понравилась тем, что у нее нет вариабельности по стилистике катания. То есть она позволяет хорошо работать только в таком классическом инструкторском заднеприводном карвинге, то есть центральная, стойка и... центральная и задняя стойка, когда мы работаем только на выходе из поворота то есть мы вход прохавываем, его проходим на разгрузке лыж, на выпрямление ног, потом отвесом бедра назад внутрь поворота мы проходим немножко выставляя так внешнюю лыжу перед собой и задавливая именно внешнюю лыжу, то есть Распределяя загрузку на внешнюю лыжу Вот в этой стилистике катания Эта лыжа прекрасна Она работает действительно на свой радиус средний Она действительно вариабельна Распределяя нагрузку только на внешнюю лыжу Мы создаем перегрузку на ней да, И эта перегрузка Позволяет и при ее жесткости ее прогибать Вот так вот получается Какое-то более-менее хорошее катание Оно действительно интересно Даже не более-менее скажу честно Оно хорошее Оно действительно кайфовое То есть если вы лыжник одной прошли хорошую школу инструкторского катания, там, занимались инструктором, либо вы сам инструктор, и преподаете эту технику. Я не, при этом, я, скажу честно, я ничего плохого в этой технике не вижу. Она шикарная, она работает, и она позволяет кататься, получать удовольствие, она легко обучая, ну, как бы, да, ей легко учить. Вот в такой технике эта лыжа прекрасна. Она работает отлично, и налекания нет, и, наверное, это, я бы сказал так, лучшая лыжа в этом классе, вот именно, по работоспособности задней части лыжи она прекрасна, она, она лучше это ТОП, это best это супер. Проблема лыж в том, что у нее нет носка, нет середины, и этот носок середины не согласованы, но по ходу эта новая серия лыж от Atomic этого года, она вот вся поражена этой болезнью. Только топовые лыжи у нее действительно работают в катании на носах и входит в загрузкой носа. Вот эта лыжа не работает, она... Носок жестковатый, нерабочий, не эластичный, не пружинный И к тому же проблема в том, что опять же получается такая история, что именно на носа, у носа не соответствует радиосередине То есть переход с носа на середину он приходит рыб, срыву дуги Вот переход с середины на задник не приводит к срыву дуги, а да? переход с, середины на, на, с носка на середину приводит к срыву дуги И к сожалению лыжа в скользящем повороте не работает ну, как бы, то есть, работает, но она не очень комфортная, и она бьет в ноги. Я не скажу, что это прям вот ужас-ужас, ужас кошмарный. Нет, это как бы нормально, вполне так балансировано. То есть, но при этом, ну, неприятно, неприятно. Как бы есть более мягкие лыжи в плане вот этого параметра и более эффективные. Вот, но как бы так. Классический ход в лыжах очень даже к себе... Ну, зачетный, потому что мы должны понимать, что если лыжа хороший задник, значит, в классике она хорошо работает. При этом геометрия достаточно ровная, лыжа хорошо пробрасывается, хорошо дает хороший маневры, и хорошо работает. Поэтому для практикующих классику лыжа будет а, прекрасной и она будет работать, она их порадует. Поэтому, ребят, как бы... Стесняться не надо. То есть, вот так. То есть лыжи. Я вот когда тестирую такие лыжи, ну, самое сложное подвести какой-то итог, и я бы с этими лыжами подвел бы итог следующий. То есть она для определенных лиц хороша, для определенных лиц плоха. Поэтому средний, вот в моем понимании, средняя оценка, она, ну, скажем, по совокупности это все-таки лучше, чем серединка. Лучше, чем серединка, потому что я знаю, очень много лыж похуже, чем это и, но при этом знаю некоторое количество лыж получше, чем это, поэтому в своем рейтинге я ее поставлю там где-нибудь чуть выше там серединке. то есть это не отстой, то есть все-таки в лыжи есть режимы, за которые ее можно хвалить, а тесты это все-таки не черное-белое, есть еще и серые оттенки какие-то и цвета разные, вот и я бы вот эту лыжу вот в эти разные цвета бы и отнес, то есть это не отстой но для меня не чистый мед, но я точно знаю, и этих людей много, которым эта лыжа может понравиться, и она может быть им не просто интересна, а очень интересна. Вот, ну, в принципе, это имеет право на жизнь И я готов уважать это мнение ну, вот. Но сам себе, конечно, я такую лыжу Вот уже теперь не хочу И старый атомик, вопытки, может, не мешает Просто память о старом атомике XT Ну, черт его узнает. Ладно, буду искать свою новую лыжу И пойду со следующими тестами и, Чтобы не пропустить, подписывайтесь Ставьте лайки и давайте больше кататься на хороших лыжах Хотя лучше кататься на разных Тогда мы имеем представление о том, что вообще есть на этом свете Пока